и гей, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать! Благодаря вашей поддержке этот канал может продолжать выполнять нашу цель – распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Вы помогаете нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Спасибо за вашу поддержку. Наши характеры определяют нашу жизнь и наши решения. Это то, что делает вас именно вами. Но что, если вашей личности не хватает в определенных областях, которые вы хотели бы улучшить? Можно ли развить сильную личность? Ну, хотя мы должны любить себя такими, какие мы есть, вы действительно можете развить новые черты и изменить некоторые части своей личности. По мнению Гордона Алпорта, одного из основателей психологии, на вашу личность могут повлиять факторы окружающей среды. Знаменитая теория черт личности Алпорта утверждает, что черты нашей личности действительно биологически обусловлены, но формируются под влиянием опыта окружающей среды. А согласно теории личности психолога Ганса Айзенка, личность можно понять, взглянув на несколько измерений поведения индивида в целом. Таким образом, если вы измените свое поведение, могут сформироваться новые черты, которые в конечном итоге навсегда изменят вашу личность. Шучу, не навсегда. Именно поэтому вы здесь, чтобы узнать, какие черты сильной личности вы можете развить в себе. Итак, без лишних слов, вот пять черт сильной личности, которые может развить каждый. Первое – нацеленность на результат – Люди с сильной личностью часто добиваются успеха. «Почему?» — спросите вы. Ну, одна из причин может быть связана с тем, что многие из них сосредоточены на результатах, а не на процессе. Они ориентированы на достижение цели, поэтому результаты могут побудить их работать быстрее и взглянуть на картину в целом. Но лучше не зацикливаться на результате. Если вы сосредоточитесь только на конечном результате, процесс работы над проектом может оказаться под угрозой, если вы не будете уделять ему пристального внимания. Второе – уверенность. Возможно, вы слышали, что уверенность – это ключ к успеху. Так вот, для сильного типа личности это так. Уверенность – привлекательная черта для многих, и она часто приводит к успеху. Согласно одному исследованию, уверенные в себе люди зарабатывают больше денег и быстрее других растут в карьере. Номер три. Предпочитает глубокие разговоры, светской беседе. У людей с сильной личностью нет времени на светские беседы. Если есть что-то, что можно решить быстро, они сделают это, перейдя к делу. В противном случае они любят говорить о реальных вещах в жизни и предаваться глубоким беседам. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, показывает, что эту привычку полезно развивать. Исследователи обнаружили, что люди, которые участвуют в содержательных беседах, в отличие от светских разговоров и неважных тем, испытывают большее чувство удовлетворения. Номер 4. Самомотивированность. Вы откладываете дела? Вам трудно поддерживать в себе мотивацию для выполнения домашнего задания или других важных задач? Что же, никогда не поздно развить в себе новые черты характера. Самотивация это чрезвычайно полезная черта, которая обычно обладает сильные типы личности. Как я уже говорил, многие люди с сильной личностью добиваются успеха. Самотивация может быть одной из причин этого. Номер пять – контроль над своими эмоциями. Эмоции могут вызвать много хаоса, хорошего хаоса и плохого хаоса. От них никуда не деться. Если человек может контролировать свои реакции на сильные эмоции, у него может быть меньше конфликтов и ссор. Случалось ли с вами такое? Вы в горячем споре. Кто-то только что сказал самую оскорбительную вещь, которую вы когда-либо слышали на планете Земля. И по одному поднятию брови и наглой улыбки вы понимаете, что с вас хватит. Вы раздражаетесь грубыми оскорблениями в ответ, но заходите слишком далеко. Упс. Если человек контролирует свои эмоции, он знает, что ему нужно сделать паузу и глубоко вздохнуть, чтобы не реагировать слишком остро. Им нужно подумать, как лучше поступить в данной ситуации, и придумать остроумный ответ, который не будет слишком сокрушительным, или просто отказаться от ответа и вести себя прилично. Люди с сильной личностью не боятся сказать «нет», когда это необходимо. И они не против уйти, если что-то не стоит их времени. Так что если этот хулиган, с которым вы общаетесь, продолжает вам хамить, просто покажите ему, насколько сильная у вас личность, и уйдите. Завтра вы сможете прокрутить в голове потрясающие варианты возвращения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 И как всегда, большое супер спасибо за просмотр!